Здравствуйте. Доб... Информационное агентство «Ледокол». Меня зовут Григорий. Сегодня мы находимся в нашем городе на мероприятии «Альянс врачей». И сегодня мы хотим задать участникам данного мероприятия несколько вопросов. Спасибо. Итак, как мы видим, собра... за организацией «Альянс у врачей» собрались как раз... всего десяток человек врачей. На данный момент время уже, акция уже началась. Так, итак, изначально данное мероприятие планировалось провести в районе Крытого рынка, но им не дали разрешение на проведение мероприятия именно в том месте. Поэтому оно проводится в одном из районов города Саратова, в сквере. О том, что наша медицина ухудшается, оптимизация прошла плохо, а не распустили наших чиновников, сами признали, что плохо прошло. И дальше что? И так. дальше тишина. Угу. Скажите, пожалуйста, какая цель данного мероприятия? Какую цель добивается благодаря данному мероприятию, именно вот сегодняшними акциями? Я надеюсь, хоть где-то, хоть кто-то услышит вообще о том, что происходит. Ну, люди знают, как бы, но все, да, так должно быть. Но при, подтянем еще поиски, но еще потерпим. И все. Насколько я понял, сегодняшняя акция, она как вообще российская получается. То есть фактически тут ну, присутствуют элементы солидарности. Не во всех же городах разрешены. То есть, получается, то, что э, организация, которая, по сути, отстаивает именно право меди... не то, что врачей, а вот медицины в целом, по сути, даже могут где-то не разрешить, получается? Правильно? Я думаю, да. Потому что я читала, что вот я увидела, что в Саратове разрешено, я приехала сюда. То есть, он даже не везде разрешено, несмотря на то, что... Так, а скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд именно вот, вот эта вот, э, политика оптимизации, она вообще, как она, как вообще сказалось на медицине в целом? Я не знаю, я не медицинский mm -hmm. работник, я просто давно но болею диабетом uh -huh. и понимаю, что там творится. Но, насколько я знаю, у меня подруга в, в районной больнице. Я знаю, что оптимизация очень плохо сказалась, очень. Теперь, если задаешь ей вопросы, как дела, она просто плачет. А скажите, знакома, такая, что, что вот эта проблема оптимизации, это именно происходит из-за капиталистической системы, потому что в больнице все перевели, учет больниц делают по прибыли и рентабельности. Если больница рентабельна, она, значит, приносит прибыль там еще более менее А если больница не рентабельна, ее закрывают, там сказывается на, на обслуживание, на лекарствах и так далее. Скажите, вот этот момент. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Не эта проблема. Потому что, как бы, государственная больница, ну что значит рентабельность? Стабильно. Нет, я, например, врачи не сталкиваюсь. 22 года диабет. Я врачам только поклон и огромное спасибо. Но все, что происходит, то, что им сверху навязывают, ну это ужасно. Из года в год все хуже и хуже. Поэтому я не медработник, и я не могу так глубоко залезть, понять их систему, но я просто как пациент. Я вижу, что происходит ужасно. Угу. Так, а из-за чего? Может, врачи когда-то, может быть, сообщали, или, может быть, на ваш взгляд, из-за чего так сверху получается, вот именно врачи, по сути, против данной, данной политики, а тем не менее, это все происходит. Именно ну, они за же, Они же зависимо от этого. Я думаю, врачи не могут даже выйти. Потому что сразу и увольнение, и все. Угу. Я просто когда создавался сайт Министерства здравоохранения Саратова, я описала письмо. То есть у меня не было лантуса, продленного инсулина. И я писала письмо, а когда появится, чтобы как бы мне рассчитать, самой покупать или нет? Все это вылилось в выговор моим врачам. Это нормально? Так, да, скажите, пожалуйста, можно? они вообще ни при чем, и я говорю, я не жаловалась, на просто на сайте было написано, задайте вопрос, мы дадим ответ. Вот такой они ответ дали. На ваш взгляд, сейчас как врачей больше всего вынуждают, может быть, или как вот все происходит? Что больше всего, врачи сейчас оказывают помощь, или все-таки сейчас делают так, чтобы они оказывали больше услуги? Что именно, вот на ваш взгляд? Я не сталкивалась с плохими врачами, мне оказывают mm -hmm. помощь, по максимуму оказывают помощь. Я не могу сказать, я не работаю в медицине, я просто пациент. Да. Так вот на за последние два года именно какие проблемы вы столкнулись, которые вы вот могли бы сейчас озвучить уже буквально вот самые такие вот. Два года, десять лет, скажите так. Даже за десять лет да. даже. Ну у нас инсулина бывает что нет, а сейчас еще и начало ухудшаться. То есть я была на хорошем инсулине, теперь э, на плохом инсулине и нормально. До да, терпите. это все лицемерие какое-то. Вот лицемерие, она от кого происходит? От отчетов наших чиновников, что у нас все снабжены лекарствами 100%. Тому, что да. мазину в отставку это... Так, а, смотрите, вот от отчетов чиновника. чиновники, они вообще, о чем больше всего обеспокоены? Бумажками, бумажками, еще раз бумажками. Они заказали какое-то количество инсулина, они отчитываются. То, что год, годен, не годен, им как-то это все равно, они, какая экономия, что ли, я не знаю. Вот а ради чего они экономят, чиновники, как <связать> <связать> ради хороших отчетов им нужны Но только отчитаться может, -то. может быть это что им нужна прибыль просто вот и все банальная прибыль в первую Но очередь это все чиновники у нас лишний особняк построить <связать> то, -то, то есть а, а, а, то что это все проблема именно за того что из-за рыночной системы из когда пришли капиталисты к власти именно за власти нет. капитализма в россии нет западные страны об этом не, не видно у нас там все дети снабжены помпами инсулина зависимые дети а у нас для этого просто посмотреть круглый стол, когда день диабета на телевизоре, можно посмотреть круглый стол и понять все проблемы. Все, спасибо. Поэтому здесь не капитализм, к сожалению, виноват, а именно наше правительство. Ну, а правительство, она кем является, по сути? <соединяем> <соединяем> ну, кем? Просто сменяемость власти, вот и все. И будет все отлично. Потому что они знают, что им все, простительно. Все. Вот и все. Все, спасибо большое. Все, пожалуйста, спасибо большое за то, что ответили. Все, в <соединяем> так, информационный агент следокол, у меня Григорий зовут, Решите задать буквально несколько вопросов? Да, да хорошо. Так. Скажите, пожалуйста, первый вот вопрос. Так, вы являетесь врачом или, может быть, как? Или просто от организации? кем? <соединяем> <соединяем> просто активист. А, просто активист. Да. Так, скажите, пожалуйста, чему посвящено данное мероприятие? Защиту прав медработников. Общероссийская, она правильно организация? Да, да, да, да. да. Ну, во профсоюз. всех ли Профсоюз. Про... Про... Про... Профсоюз. Про... Про... Про... Про... Так, во всех ли, она общероссийская акция, везде ли у нас разрешили, раз, разрешили именно допустить данного... проведение данного мероприятия? Нет, не везде. Да. То да. есть тут сначала одно место нельзя было, когда они так сказали, и потом получилось здесь, а в других городах. Прошли одиночные пикеты, где не разрешили. Скажите, пожалуйста, какая цель данного мероприятия? защит прав медработников и чтобы дать это огласки и, и чиновников, которые в этом повинны, наказали. И тем не менее, несмотря на то, что цели именно именно поддержать медицину в целом, почти даже где-то не разрешили, получается. Да, да. Даже не смотрю. Скажите, пожалуйста, а в чем именно данная проблема, вот видите, вот, вот медицина? Ну, в том то, что оптимизация Владимира Владимировича прошла довольно неуспешно, даже очень плохо. До этого все было еще куда нибудь Шло, как бы Советский Союз составил много хорошего, они все сломали. Скажите, а согласны, э, э, э, правда понял, что это сейчас медицина измеряется именно вот по прибыли и рентабельности, по сути. Если больница не рентабельно не приносит, значит а ее уже начинается сокращение, недостаток лекарств и, и все происходит. личное мнение, кажется, они просто хотят перевести всех на платную медицину, но не соль никаких для этого условий. То есть человек, который получает 10 тысяч рублей в месяц, пойдет в платную клинику, это опять в кредит, люди влезут и все. Как у нас сейчас дают кредиты уже на в аптеках на лекарства вот они сейчас и так с больницами сделают а это вообще эффективно будет медицина цели это окажется это как, как окажется ли вообще на лечении на именно на, на, на пациентах это как вот платная медицина она именно она как она направлена на то, чтобы на... помочь. По да, помочь или и на и то, чтобы с него не Ну, платная медицина, она все-таки как бы лучше, если посмотреть сумму. Ну то, что там лечь, там условия нормальные. Там вот. действительно лечит. Нет. Ну да. Я вот лечусь в частной зубной клинике. Мне нравится больше, чем государственная клиника. Так, ну, но это э плохо все равно то, что в бесплатных клиниках они пытаются их уничтожить, да? Это безусловно, это ужасно. Потому что у нас по Конституции медицина она должна быть бесплатно. а Смотрите, а вообще, а вот все частные клини, на ваш взгляд, они вообще заинтересованы, чтобы не было, ничего здесь чтобы к ним постоянно была прибыль или чтобы не было больных вообще? Чтобы была прибыль, конечно же, но они также и, так и летят. Вот. Как но бы они не получают не деньги не за услуги нет. и качество, поэтому они по виктимно лучше, чем бесплатно а Медицина она должна оказывать услуги или Помощь, Или помощь, на ваш взгляд? Деньги. Помощь. Помощь. А как же они получать помощь? Если им надо, они прям сначала говорят, сначала заплати мне хорошую сумму, и тогда, может быть, я там якобы тебя там вылечу. там, Ну, несколько процедур, они тоже, естественно, отдельно платить там надо, там, так далее. Это, как на ваш взгляд, это помощь? Ну, как, в какой-то мере, да. А, <смех> нет, помощь это когда вот ты, допустим, упал в колодец, я тебя вытаскиваю. Ну, да. Я тебе, тебя деньги за это не требую. А если я тебя вытаскиваю <смех> и потом требую с тебя деньги, <смех> это уже услуга так вот медицина это должно быть, быть услуга, услуга или, услуги, или помощь не помощь, не помощь конечно да, да, да, да. Тогда да. Какой вообще платной медицине можно вести речь я имею в виду не в том то что это хорошо а в том то что просто платная медицина качественнее чем бесплатная вот платная о чем я медицина, говорю даже не факт что она качественная. не факт абсолютно даже сейчас ну, это, это мои сугубо личное мнение. личный опыт может быть вам повезло да. в целом это не гарантия вообще Нет. Ничего. Нет, а... Гарантия лишь одного что вы потратили ну, деньги средства, если... да. ну не знаю мне да. платный да. зубной да. все устраивает лучше ну, чем недавно в платную заходил да. сначала да. мне даже за да. ладно мой пример не платно когда заходил мне первым делом дали в договор бума бланки где написано что в случае если например я например откажусь от лечении или если например мне друг другу другие врачи скажут что у вас лечили некачественно мы за это ответственность не несем нет такие бланки нет такого не зубного давали. можете не дали если например у вас там чистка зубов и так далее обращайтесь, например, в другую клинику, например, пусть даже там, там например, с, с болезнями там недовых, более серьезный, позвоночник, э это пусть гастрит и так далее, да даже не обязательно с чем обратились, на консультацию обратились, они вам дадут в любом случае. Это ну, я не был в таких клиниках, поэтому я не могу сказать, вот. я там не был. Вот, вот, вот именно что пока я не были в зубной клинике, мне понравилось все. Медицина должна ну, быть, потому что конституция в нашей <coughs> стране, она э, как <coughs> раз таки говорит о том что медицина медицинская помощь должна быть бесплатно оказана. то есть финансировать опять-таки больницы должно государство за счет наших же опять-таки налогов то есть мы работаем официально платим налоги соответственно из этих налогов должны да. из этих налогов должны финансироваться больницы должны должен проводиться ремонт в учреждениях, закупаться лекарства паку, должна проводиться покупка нового оборудования потому что система немножко неверно сбоит нет, просто наверное Нет, построено. я тут не согласен Система тут не при чем Причем тот, кто правит системой То есть систему можно и построить Любую нормально Главное, кто и правит Нет, от смены лиц от Нет, нет, нет не согласен Раньше что-то изменится Если не поменять систему Именно в целом, в корне опять-таки ну еще раз я не понял немножко. Если не поменять систему именно вот, которая сейчас происходит, да, прибыли, принцип управления да, прибылью и рентабельности, то, есть то что специализация в этой миссии? Да. Это да. Смотрите, давайте пример приведем Как вот на ваш взгляд вот бензин должен как по прибыли рентабельности оценивать больницы? Или например именно по помощи и именно то что, например, пока например в какой-то больнице, например, есть хоть один человек, которого нужно лечить, там никто не имеет права не ее не сократить, не убрать, не так далее, пока есть хоть один. Или Прибыль не оказывается, там не, мало будет страховых платежей, потому что меньше больных. Давайте ее закроем. Как должно быть на ваш взгляд? Ну, на мой а взгляд, больница должна лечить людей и помогать им, спасать их. Закрывать их это плохо, конечно же, да. Это потому, что у нас такая ветхая власть. Так, сейчас же оптимизация, прибыль-то не приносит. Как же ее, мы будем держать, а сейчас прибыль не приносит? Потому что мое субтитивное мнение, то, что они хотят просто уничтожить бесплатную медицину, чтобы а -а -а. они перевели ее на платную. И они не созданы даже для никаких условий. То есть да человек, даже... опять же, повторюсь, зарплаты в 10 тысяч рублей, будет брать кредит, чтобы вылечиться, там, не знаю, себе простуду вылечить. Так вот, товарищи... Ну, ну тут капитализм ни при чем. Нет, это как раз капитализм. Смотрите, пример, смотрите. На... В частной выгоде. Так, сейчас я кое-что сейчас скажу. Смотрите, недавно наша история. я не буду говорить период просто, но в нашей истории было, пример. больницы были чуть ли не даже не в каждой деревне, пожалуйста. И там никто не сокращал почему-то ничто. И тем не менее, экономика страна, людей лечили. Причем доступно, им не надо было за кредитом бежать. Вот. А сейчас почему-то э, по-другому. И тогда почему-то это проблем не было, а сейчас проблемы. Почему-то прибыль, оптимизация. Если вы субъективное мнение, то у нас даже капитализма нету, нет, Потому нет. что ну, олигархат не 6 степень, так сказать. Скажите, капитализм, что самое главное, скажите? Принципы и так далее. Ранее. Ну, государство, чтобы оно контролировало, част, ну, формально частный бизнес контролировал, чтобы все было нормально по законодательству. А государство кто является? Ну, госу... ну как сказать, кто государство является. Чи... Ну, вы... кто, кто назначает чиновником? Кто назначает чиновников? Верхушка власти назначает чиновников. Верхушку власти, а не кто? Народные избрания. Они, они могут быть представителями просто бизнеса крупного и так далее, который просто они отслеживают свои интересы. Могут, но так нельзя все наделать. А кто им запретит? Капитал, капитал, капитал. Сами, Сами себе запретить не, не могут. Да, конечно. Это потому потому что Дональд Трамп же, он президент. Ну, хотя, да. поэтому он ну, крупный бизнесмен. Ну, ну Поэтому он не ворует, <laughs> потому что не него есть деньги. Он эти деньги откуда получил? Заработал, наверное. Я не знаю, нет, не следил за Дональд Трампом. у него фирма. Кто там работает? Я, Я не знаю. знаю. Ну, подумать. Чуть-чуть прям, вот столичка. Вот кто там работает? знаете, что вы жители Америки? Есть Трамп? Да. Ну, работаем мы же, американцы. Вот. Вот. вот. Парень правильно догадался. Знаешь, Я то, есть, могу сказать а то, что... Подожди, подожди, подожди, подожди. Вот. Развиваем вашу догадку. Мы работаем, а богатеет он. Почему? Потому что мы у него работаем. Вот именно. Важнее, Потому что что он делает с нашей зарплатой? Режет. Ну, в принципе, да, он... Нам выплачивает не все, что мы с... сделали на его предприятии. Потому что он является кем? Коррумпированным чиновником. Нет. Потому что он является главой предприятия. Ну да, он владелец средств производства, на которых мы трудимся. Вот и весь пример, так сказать, что это действует для Америки, что это действует в России, что в любой другой капиталистической Да стране. ладно вам. В Советском Союзе как будто касты не было, да? То есть -то? Сталин жил хорошо. То есть как и обычный рабочий а он жил. Ну вот смотрите, вы сейчас говорите что вот на него не работали, то есть он жил лучше, чем другие. <ах disrespect> на него не работали, Dre на него nope, работ никто не работал. Кто его нашел? Кто его нашел при смерти? И в каком доме его нашли при смерти? Да, его нашли. Его нашли на государственном учреждении дачи. Да. Дача. А, ну вот. Да. Она была не его в собственности, а это было просто. Она да, да, да просто для дачи, чего? Скорее всего, могли быть сотрудники, которые работали, следили за этой дачей, То что сейчас называется ФСО. Да. Ну вот, я о том же. Ну, охрана, у первых лиц все-таки, наверное, должна быть в какой-то степени. Особенно государство, которое Они воевало, были. да. Много бы осталось людей, которые... Есть же люди, могли остаться люди, которые могли отомстить и так далее. Нужна ли охрана первым лицам? Я думаю, это вполне обоснованно. Был того, и... Смотрите, и... почему бы, не, например, не, не создать, например, не отставить также вот врачам, например. Почему сейчас не сказать, что мы, врачи, не хотим, хотим не услуга оказывать, а именно лечить. И должны получать за это даже достойную зарплату, которая... Не прибыль, которая идет там руководству больницы, руководством человека и так далее вообще неизвестно куда она идет если честно для нас неизвестно они все знают на самом деле а именно чтобы она именно врачи достойно оплачивались и именно оказывали лечение программы профилактические как лучше вообще вот вы думаете бороться с болезнью, пока ее нету то есть профилактические мероприятия или когда он уже возник как я считаю да? что лучше профилактические меры естественно вести вот. потому что не будет болезни не будет эпидемии тех же самых потому что I бывают в маленьких городах бывают всякие вспышки когда люди массово заболевают как, какой-нибудь тяжелой болезнью, а их потом нечем лечить из-за того, что, опять-таки, нету лекарств. То есть Это... эффективно... Поэтому эффективнее все-таки профилактики проводить О, да, и да. лечить людей, пока болезнь еще не распространилась. То есть эффективно давать, сразу, например, прививки. Например, если там против суставов, например, говорить, какие там упражнения, например, например, например пусть даже в лагерях. Это, это спорт. Качественные продукты. Качественные продукты они все-таки сказывают, сказываются тоже? Они сказываются, естественно. Потому что если, будут, если, будет, если, человек плохо, если человек плохо ест, то соответственно у него не развиваются кости, не развиваются мышцы, не развиваются. Э система и поэтому люди все больше и больше начинают болеть вот у меня, допустим, есть дедушка, он жил еще при Советском Союзе, он себя сейчас чувствует очень даже хорошо. А я, свои 20 лет, у меня уже и колени постоянно болят каждую осень. И с этим ничего не могут сделать. Я Потому как что не нет, обращался. Цель есть цель для тебя а а ну, вот. Как говорится, лучше, все-таки, если есть возможность, профилакти... если уже открыты профилактические мероприятия, направить все на профилактику, например, чем же потом эта опухоль возникнет ты все-таки лечить да я не спорю да бывают такие погрешности что человек да все-таки заболел но опять-таки один из тысячи если заболел остальные например они не стали тем более того, что того что было грамотное профилактические мероприятия чем сейчас например Пускай болеют, приходят, лечатся. Самое главное, чтобы у них было чем заплатить, как говорится. Не <связано> заплатите, ну что ж, вот <связано> и все. Тем более профилактика, она выходит гораздо дешевле, чем само лечение в основном. Поэтому профилактические меры, естественно, лучше, чтобы была профилактика, чем потом тысячи людей лечить. Затраты на одну прививку, которая защитит, она, естественно, ну, ну понятное дело, по затратам намного и ниже. На чем лекарства. Потом вырезать, уж извините, но это вот другое. Хватит, Поэтому вывод какой сделать? Нужно делать именно то, что... Вывод какой? То, что именно оптимизация, если все будет мериться по прибыли и рентабельности, так как сейчас капиталистическая система, то есть медицина как вообще будет эффективно дальше вот продолжаться, что-то из нее получится, именно та медицина, которая нужна людям, как раз именно профилактика, именно лечение, лечение и помощь. Мне кажется, нет. Все-таки должно медицина должна измеряться в том плане, сколько людей лечится. То есть, как много людей лечат врача. Не должно считаться по рентабельности и по прибыли, которую государство получает от данной больницы. К примеру, есть больница хорошая. Мы um, хотим Она жить. находится на Марии Росковой Мы возле колледжа. Вазиму Это довольно-таки большая многоэтажная Вазиму больница. Там Вазиму у меня мать лежала с... Э... Ну, по женской линии у нее была проблема эрозии. Ее там хорошо вылечили. Она рассказала, что там хорошее питание, то есть нормальный ремонт. И в итоге, как я вот недавно слышал, эту больницу собираются закрыть. Оттуда уволили хирургов и остались одни анестезиологи. И эту больницу хотят закрыть, потому что она не прибыльная. право капиталистической оптимизации. Все, спасибо вам большое, что ответили, уделили время. Спасибо вам, спасибо вам также. Здравствуйте, Здравствуйте информационный агент следокол. Меня зовут Григорий. Разрешите задать вам буквально несколько вопросов. Первый вопрос. А для чего пришли на данное мероприятие? Как узнали о нем? Э -э, узнал случайно. То есть от знакомых. И видал, конечно, я и что в соцсетях, что 30-го какое-то будет мероприятие. Почему пришел? Потому что эта тема мне близка. То есть я знаю конкретно, что происходит в 12-й клинике городской Саратова, бывшей СПЗ. Что там 4 отделения, то есть три уже закрытых, анестезиологов нет, гинекологию тоже закрывают. Вот. Причина там очевидные. помещение находится в аренде. Вот сама больница да, Саму больницу, пусть есть, еще не да, оно арендуется, да, да, получается. Извините, да, ага, да, да, что, да, ревью, выясни, что Выяс, Выясняется, сейчас вопрос, на каком, как это получилось, что получилось. Ну правда не найдешь. Это уже сделано там серьезно. Вот. Анестезиологов нет поставили э, начальникам анестезиологического, то есть анестезиологов, то есть как бы главой терапевта. Это как? Оптимизация это получается, ну да, да, да, врачи должны, я считаю, что многопрофильность должна быть, но есть такие специфики, как, когда человеческая жизнь в руках конкретных людей, правильно? Конечно. Поэтому как бы должны быть профессионалы в этом, то есть группа профессионалов даже, поэтому как бы. Как вы думаете, какая цель данного мероприятия? Да, мероприятие, проблему это осветить, я так думаю. Поэтому как бы, это нужно делать. Не замалчивать это. Потому что врачи, я знаю, что люди подневольные. Это, в принципе, смелый шаг, что вот они вот вышли вот сюда и то есть, начали объединяться. Все бы объединялись, не всех врачей, я просто говорю, узнал это в последний момент. Еще бы врачи подошли, которые недовольны этой системой. А скажите, вот эта политика оптимизации, ну или вот по тому, что больница оценится по прибыльности, ориентальности, она вообще для медицины, это разве не для медицины, а вообще в сфере, ну возьмем, например, сейчас на данный момент именно проблемы, э, так он с медициной, осветим, для медицины, для, для лечения, это вообще нормально или нет? Для Того лечения нет. это ненормально. Как можешь медицина приносить прибыль? Медицина должна легко. лечить. Нет, Ты, сейчас я, знаю, я скажу, как это, легко. Нет, это я, я тоже знаю, что это легко. Это сейчас так делается повсеместно. Поэтому, как бы, и в советские времена тоже было не Это Тоже, естественно, ну, есть э, ошибки, и нужно из этих ошибок выносить рациональное зерно и исправлять их. Вот я так считаю. А в данной ситуации, то есть, то это невозможно, то, что сейчас происходит повсеместно, по всей стране. Саратов один такой, да нет, это... Вся Россия, вся Россия. Конечно, вся Россия. По всей России капиталистический режим. Капиталистический режим. А если капиталистический режим, а это то есть, однозначно, то есть не будет. Я считаю, что да, социалистический строй был гораздо. То есть для народа это было приемлемо. Почему тогда больницы, из того, что тогда, если, пусть даже возьмем этот период именно, который был, больницы было полно, никто не думал сокращать. Даже если там, пока там был хотя бы один человек, который нужно просто лечить, никто даже, не то, что там, там даже в руководстве даже никто и помыслить боялся бы, а чтобы взять и просто эту больницу сокра убрать. Нет. Сейчас повсеместно не приносят прибыль, ну и давайте все. Политика оптимизации. Экономии ну, просто... просто средств. Чьих средств? А скажется, это на ком на самом деле вот эта вся это экономия? На людях. на людях отражается. На трудящихся, которых конечно, трудится. конечно конечно поэтому нет мало того что завод этот строит их несколько заводов будет а получит э, лицензию все заводы которые утилизировали химоружие это будут утилизировать первого второго класса опасности то есть э, ядерные отходы а человечество еще, еще не организовало такой э, то есть не придумал такой технологии чтобы их переработать они или зарываться будут, или будут, вследствие чего, и закрываются эти больницы, оптимизируются, под видом оптимизации. Это, что это Почему? Просто? Там не подвинут, там это есть оптимизация. Для да, них это, это нормальное явление, как бы, для я прочего я класть, получил вот, просто вот. письмо, то есть они говорят, это оптимизация. Да, это, это их не отписка. А так, ну что это получается, уничтожение? Ты согласен на то, что правящий класс он просто и, э, с целью, чтобы получить больше прибыли, просто и делает вот это все политику? Да, это я тоже с этим согласен. Потому что для большинства людей, которые являются по сути трудящих которые непосредственно трудятся, которые не входят, и надеюсь, это наоборот скажется, как вот симуляция больницы нет, например, что приходится делать, стоять в очереди, когда а в очереди, например, кто тебя платит зарплату, если вы, если вам, например, вам нужно, например, в будний день прийти, например, в больницу, там, вас, например, там, ну не дай бог, вы подальше, там нога или пусть даже там грипп, кто, например, на работе сейчас из больничной вот этой особенности работаешь менее пяти лет не вернут, я просто не знаю, просто я, я, например, не работал еще более пяти лет в одной организации, честно скажу, потому что с экономической ситуации это не союз это могли там на на заводе прям да, посвятить и, вот и, сейчас нашу, и да, там да. с первого и там оплачивается больничные все по сути приемлемо сейчас в лучшем случае там оплатится ну ни о чем особенно и особенно и у людей которые есть дети и да. надо ждать опять таки потом плюс еще надо плюс еще неизвестно насколько эти вот, качественные лекарства и, и к тому как к тому тот врач обслужит тоже это неизвестно из всякую больницу опять таки нужно ехать будет именно То есть, это согласитесь скажется просто очень ну, сильно на здоровье людей вот в общем все дело здоровье, это... есть принять... есть э, есть такие ситуации вот буквально это произошло на днях я вот прям видал ролик то есть э, ребенок умер из-за того что ждал очереди умер от не ждал то есть не, не смогли оптимизации оптимизация вот она поэтому надо с этим как-то они ведут просто оптимизацию населения да, Сокращение. по нашему. Кто знает, оптимизация не исключено, во всяком случае. Все, спасибо вам большое, что уделили людям. Визитку вам дали? Добрый день, информационный агент «Ледокол», меня Григорий зовут. Разрешите задать буквально два вопроса. Так, первый вопрос, а что сегодня за мероприятие? Ну, сегодня, как вы видите, митинг, посвященный защите медицины. Российской в целом, от ее систематического и планомерного разрушения, как я считаю. Потому что один вопрос какой-то очень сложно выделить, да, накопилось очень много вопросов по разным сферам, поэтому... Если у вас есть какие-то вопросы, можете задавать. Так, а скажите первый вопрос, вы по профессии не, не врач там или кто? Как, я, как я являюсь медиком, я а, медик, работаю медик. медбратом в больнице, в частной славы, господи. Но в целом даже в частных структурах э, есть проблемы, которые меня волнуют. К тому же у меня есть родители, у меня есть друзья, которые тоже... Потенциально или реально могут испытывать на себе влияние знаете, там, вот, такой ситуации в российской медицине? Какие сейчас проблемы могли бы вот, примерно вот осветить сейчас? Ну примерно, например, сокращение медицинских коек, да? а, когда количество коек и мест стремительно сокращается по всей России. Ну, вот. соответственно, увольнение врачей перенесение нагрузки увольных врачей на работающих врачей соответственно снижается качество оказываемых услуг потому что врач просто чисто технически не может оказывать нормальную помощь медицинскую да, в таких условиях когда он перегружен когда он перерабатывает когда у него нет возможности а, нормально восстанавливаться нет времени для того чтобы нормально консультировать да, пациентов а скажите, это все, это все следствие вот именно данной политики, которую нам сейчас говорили когда-то, то, что это оптимизации, так сказать? Ну, я считаю, да, я считаю, что это следствие, как бы. И не так давно, в принципе, Минздрав и признал, что данная система, да, и данные планы по оптимизации были провальными, да, и они не смогли достигнуть заданных показателей, скажем так. А показатели я так понял, они в каком измеряются ключей Именно по плане прибыли и доходов расходов, получается, денежным эквивалентом? Это очень сложно сказать, потому что я не представляю себе, как можно поддерживать российскую медицину, сокращая количество койко-мест, сокращая количество а, сотрудников, которые задействованы в этой области. Соответственно, показатели, как я понимаю, в первую очередь были экономические, а не качественные. Экономические, да, денежные. Да, да денежные. Сэкономить денег, да? Но... Мы можем посчитать, сколько мы денег сэкономили на медицине, да? Но нам очень сложно посчитать, какое количество денег мы потеряли, учитывая недолеченных людей, учитывая продление больничных, учитывая повышение уровня смертности, недополучение налогов и так далее. А, просто смотрите, данный, так как сейчас рыночная система, вот эта, данная политика ситуация, она затрагивает только исключительно больницы. Да, далеко вам заглядывать не нужно. В целом все не оценится, так как сейчас капиталистическая система. там Все, да, всем да, да. отдельные моменты, согласитесь, они каждый момент, куда да вы не посмотрели, они зави... именно как раз там везде принцип прибыли и рентабельность. Да, экономические показатели. Это медицина отдельно. А что там а результат, который в целом, ну? Это оценится отдельно да, по прибыли и рентабельности. Ну, давно уже было сказано, что медицинские организации оказывают медицинские услуги. Да? Соответственно, иной раз задача-то вообще не стоит, как бы лечить людей, а задача зачастую стоит отпустить определенное количество услуг обличить. облечить. Максимально большое количество населения. А вот это вообще нормальная система, что э, врач оказывает услугу, а не помощь? Что, что он должен вообще оказывать? В первую очередь услугу или помощь? Все-таки третьего не дано, я думаю. Я считаю, что это уже, знаете, вопрос личной ответственности каждого специалиста, да? И я верю в то, что есть достаточное количество специалистов, честных, грамотных, порядочных, которые, несмотря на те условия, в которых их ставит правительство, все равно стремятся оказывать качественные услуги. Но, извините меня, когда человек перерабатывает, берет работу за двоих, за троих, он чисто физически не может э, оказывать качество на свою потому свою. что врач это все-таки также первую очередь, это трудящийся который должен понятно дело когда его в результате данных вот этих вот оптимизации вот этой прибыли и рентабельности что он э, буквально он не досыпает нормально и в результате этого а что, а что такое не врач который не выспался уже потому что потому что его просто ему э, потому что ему приходится работать за двоих и буквально смену где он не, не спать это же сказывается конечно сказывается я думаю. То есть, получается, приходит врачей, просто ставят такие рамки, получается, сверху. Ну, может быть, глав врач замешан. Я просто не знаю, может быть, там вплоть до глав врачам, возможно. Да, но вы заметите, что старая гвардия врачей, да, пенсионеры, люди предпенсионного возраста, они еще держатся в этой системе, да. А молодежь уже в медицину идти особо не хочет. У нас дефицит врачей. Потому что люди, которые получали образование еще в СССР, заканчивают работу свою, да? а новые люди не идут. Потому что у молодежи есть возможность посмотреть на эту систему изнутри, снаружи, оценить, стоит ли идти на таких условиях. Да? И если нет конкурентной заработной платы, то извините меня, я лучше пойду работать... Магазин, я не знаю, там продавцом И зарплата у меня будет точно такая же Только мне не придется потратить 8 или 10 лет своей жизни На получение образования Столкнуться со сложностями Потому что пока ты учишься, да, ты не можешь Работать Нет заочного обучения В медицине, слава богу И люди просто не связывают себя с этой областью да, то есть вы вот озвучили то, что как раз именно то, что нет конкурентной заработной платы относительно, э, а, э, а опять-таки, если бы была конкурентная зарплата, это на, на, в первую очередь на комбу сказалось бы? Как вы думаете? Ну, я считаю если бы сейчас это сделать все больнице, чтобы они прям повысили им зарплату, образно говоря, или даже пусть даже убрать оптимизацию, именно сделать так, чтобы каждая больница, больница вообще запретить сокращение больницы, пока есть хоть один человек, которого ну, можно просто лечить в данном районе. Как вы думаете, это на комбу сказалось? Согласно, что это, сказалось бы прибыли просто правящего класса, который сейчас является у нас. Конечно, конечно. Они бы сэкономили деньги. Да. Я просто думаю, что ситуация с каждым годом ухудшается, да, несмотря на то, что... Э, вот, говорилось много раз про выполнение майских указов и прочее и прочее и прочее но зарплата в саратовской области она остается на очень низком уровне по сравнению с другими специальностями а, майские указы они первые, о чем они говорили согласно что они там говорились именно о создании рабочих мест но никто не говорил что за это рабочее место будет достойной оплаты да да потому что Давай. нужно нормировать причем Давай. не в номинальном а в фактическом чтобы можно было купить доступно определенное количество продуктов и и, и, и одежды и так далее, что необходимо. ну в общем зарплата измеряется, в первую ну, Как я понимаю, там было 100% от средней по региону для младшего и среднего медперсонала, 200% от средней по региону для врачей. Но таких зарплат нет у большинства людей в Саратовской области. И я подозреваю, что и не предвидится. Все, спасибо вам большое, что уделили время, ответили все. Так, информационный агент ледокол меня григорий за вот задать буквально несколько вопросов так мы пришли вот на данное мероприятие в принципе озвучено было то что как вы думаете а, сейчас, а, сейчас организацию а, а, мероприятие уже закончил полутошу правильно да, да да мы чуть решили на 10 минут пораньше закончить, потому что очень холодно люди замерзли да. скажите результат данного мероприятия который она какой будто результат в итоге данного мероприятия которое все возможно куда-то будет это освещено или вообще то что чего мы мы здесь добивались именно но ну, как будет то есть я считаю что конечно же мы добивались освещения этой проблеме придать огласке обязательно распространять в соцсетях обязательно в средствах массовой информации чтобы люди видели не боялись не замалчивались эти проблемы чтобы медработники не боялись приходить на эти акции хотя их запугивают им запрещают приходить им грозят санкциями в виде увольнений и так далее да вот не надо бояться я хочу сказать что мы не боимся, мы будем проводить эти акции. Я надеюсь, что к нам будут присоединяться все больше и больше медработников и пациентов. И мы будем заявлять о себе, потому что это нам разрешено законом. Скажите, просто вам, как организатору, какие главные требования были сегодняшнего мероприятия именно? и Что нужно изменить в медицине, чтобы вот это, чтобы, как, чтобы на цель, то какая была, понятное дело, чтобы люди получали качественную медицину, правильно? То, что да, были. Как, Какими методами, планируете, на ваш взгляд, нужно это сделать? Мы скандировали лозунг министра Мазину в отставку, да. Я считаю, конечно, это неэффективный менеджмент Мазиной, но я понимаю, что нужно менять систему, да, не конкретно фамилию. Но я надеюсь, что просто есть честные люди, да. Вот мы видим сегодня есть честные люди и что у нас будут министры, чиновники, они будут честные люди, которые не будут участвовать в коррупции, которые не будут покрывать нерадивых чиновников, да, там более мелких, да, и вот эта вот вся вот система, вот ее надо менять. А, это вот, смотрите, может ли зависеть от человека, который поставил? Если, если дан указ, например, оптимизация более высшего, именно от правящего класса, то какая разница, по сути, какой человек ее проводит? От а, я считаю, зависеть? что оптимизация, это, этот закон, он недоработанный, я считаю, вообще, я бы назвала это преступная оптимизация, ликвидация вообще, ну, что у нас на деле происходит, у нас не оптимизируют, у нас ликвидируют просто больницы, да, сейчас вот 12 гор горбольница большая, закрывается, там уже несколько отделений за Закрылось вот сейчас гинекологию закрыли новенькое отделение прекрасная больницы. Ну что это для такое какой цели сокращать все эти больницы mm, Ну я считаю чтобы здание освободить и для чего-то другого использовать Здание освободить как минимум и пусть даже допустим если они освободить построить магазин или торговый центр а. А, хорошо А смотрите и А что даст на улицу выгнать а. без работы без лечения Согласна то, что это происходит, именно чтобы получить просто прибыли. Конечно. Больше конечно. правящему согласна. классу, который является капиталистом. Конечно согласна. конечно, согласна. Они же не бесплатный центр, например, для школьников откроют, там, кружок рисования, а это будет какой-то торговый центр или что-то В итоге ищет. выиграет от этого кто? Мы трудящиеся, который каждый, каждый день что-то делают для страны, для народа, то есть именно трудится. А в итоге кто выиграет, кто, получается? Именно кто, по сути, они не они просто является владельцем именно больших денег и средств производства? Ну, конечно, происходит. я считаю, что выиграют именно владельцы, этих больших денег, а мы народ, да, останемся ни с чем и уже самое главное, нас хотят даже медицину отнять, это наше конституционное право, да, на лечение, да, на достойную, на право на труд, опять же, у медработников, у нас, нас хотят всего этого лишить, у нас даже хотят отобрать 29-ю статью Конституции, свободу Слова, да, нам не согласовывают акции, мирные акции, то есть где мы можем хотя бы заявить о своих проблемах, если чиновники нас не слышат и и только отписки нам присылают то вот таким образом мы будем заявлять обязательно о себе я конечно хочу сказать что чтобы люди не боялись вступали в профсоюз альянс врачей и мы будем помогать всем вообще чем только можно а вот смотрите быть, вам известны данные а количество больных она по статистике здесь она как растет на том же уровне или вообще меньше может вам известны данные факты? Ну, у нас например в область до да, область первое место занимает одно из первых мест до да, по онкологии я конечно считаю что завод горный этому способен да и вот сейчас хотят еще тут построить это ужасно я тоже хочу чтобы люди даже... выходили да и освещали эту проблему потому что ну это же наше будущее будущее наших детей в конце концов и тем не менее несмотря на то что даже количество больных растет больница сокращается то есть потому что это понятное дело согласно да, то, того, что, что... целью чтобы кто-то получил прибыли а кто-то еще хотят чтобы в платную больницу ходили потому что в основном у всех главных врачей есть еще свои частные клиники где они из государственных посылают в частные. Вот, и все, на это расчет. Ну да, и такая информация тоже, конечно, просочилась СМИ, да. И, естественно, не без а, этого. Это так и есть, это так а платная клиника, они вообще в чем заинтересованы в первую очередь? В прибыли. То есть они, то есть, они, они не, не, понятное Нет, дело, то, что они заинтересованы? У них что... есть оборудование, у них есть лекарства. Есть, да, да. я не могу ничего сказать. У них прекрасные условия, да, не то, что как в государственных больницах. Ну, опять-таки, Но... за чей счет, опять-таки, Да. Во-первых, за чей счет? Понятно, за счет, да, где оттуда из бюджета Понятно, берут, не с неба. Да. А, и плюс, конечно, все-таки я считаю, что они ориентированы именно на прибыль, а уже потом. Ну, потому что прибыль для них важнее. Все, спасибо большое, что спасибо. пришли на мероприятие, за ответили на вопросы. Спасибо, спасибо большое.